Кристина спрашивает. Ксения Евгеньевна, подскажите, пожалуйста, верно ли, что принцип работы маятника заключается в том, чтобы вынести работу подсознания на физически видимый носитель? Поговорим о маятнике. Итак, я бы немножко переформулировала ответ на этот вопрос. Не то, чтобы неверно, но не только в этом. Дело в том, что Маятник, он не столько считывает ваше подсознание, сколько отражает это подсознание. На подсознание действует огромнейшее количество факторов, в том числе и э, факторы внешнего мира. Магическое сознание, достаточно широкое и чувствительное, оно способно взять информацию из внешнего мира, таким образом пропустить ее сквозь собственное сознание, чтобы не только не исказить, основополагающие элементы, но и сгруппировать их таким образом, что поток становится очень четким, очень плотным, очень конкретным и очень правдивым. Маятник, который является символом и реакции на информационные потоки в пространстве, отражает именно это. Если у человека сознание несвободная, то тогда маятник отразит то, что есть внутри его собственного сознания. Но так никогда не бывает, потому что человек система условно открытая, он все равно коммуницирует с окружающей средой. И внешний мир, он воздействует на внутренний мир, а маятник через ваши руки, через ваши глаза, через ваши эманации отразит именно вашу реакцию. Поэтому, для сильного сознания маятник будет отражать состояние внешней среды э, с минимальным искажением по миру внутреннему. Для сознания слабого созна маятник отразит состояние внутреннего мира, но не, это не гарантирует того, что он ответит вам и покажет вам истину того, что происходит во внешнем мире. В этом как раз и задача, э, развить свое сознание таким образом, что э, при условии, что ты запрашиваешь информацию из внешнего пространства, ты ее получаешь абсолютно достоверно, и инструментом здесь является ответа. Инструментом ответа здесь является маятник. Но если сознание слабое, то маятник, естественно, покажет тебе только твои внутренние ожидания, страхи, сомнения, то есть все, что есть у тебя на уровне, на уровне подсознания. Поэтому сказать, что маятник лишь только является инструментом реализации твоего собственного подсознания было бы неверно, потому что в каждых руках, в каждом сознании маятник работает именно на это сознание. Если доминирует подсознание, он будет считывать именно это. А если доминируют все тонкие тела, плюс имеется, скажем так, предположение думать, что маятник находится в руках магического Мышление магического сознания, то тогда э, точность ответа будет значительно, значительно выше.